Совет директоров. Пищевое производство. 2500 сотрудников. Задач много. В соседнюю область логистику запустить, сделать продукт высокой степени переработки, маржинальный продукт, организовать более высокий контроль качества, чтобы проходить по стандартам торговых сетей. Задач много. И все они должны быть сделаны к концу года конкретно. Да? Но у каждого свои мелкие, рутинные, процессные, Задачи у каждого руководителя э, службы производственной, есть свои мелкие рутинные задачи. Но когда им доходить до этого итогового результата? А если они вспомнят э, планерки у генерального директора, ну тогда быстренько начнут готовиться в этот же момент. А не вспомнят генеральный директор, так они вообще шага никакого не сделают, потому что они заняты, они заняты текущей рутиной. Так вот для того, чтобы обеспечивать ритм работы руководителей, есть конкретный инструмент – Таблица целей руководителей, где каждую неделю вместе с генеральным директором, руководитель каждой службы выбирает себе в этой табличке по шаблону 4 мини-цели на недельный рывок. Эти мини-цели опираются на проекты, которые вместе он согласовал в карте проектов. А потом эти мини-цели декомпозируются на маленькие задачки на его электронной доске задач. И каждую неделю есть повод, пятница настала, 12.00 настала, и все руководители вместе онлайн вышли, показали, вот мои 4 мини-цели, вот мои, вот мои, вот мои, вот мои. И если такой ритм не создавать клиенту, если этим шаблоном не пользоваться, то руководители, которые заняты в процессе, у них не будет возможности выделять время на движение по этим проектам, потому что их будет отвлекать ритм рутины.